Мне вообще не верится, что, что, что я здесь. Мой первый раз в жизни. Балбабы торчат из земли, блин. <решу> а с папой приезжала. А, иди, иди, ну да! Относительно, да? Вот пазла. Не видела. Выглядывал, выглядывал, но где она спряталась? Столовочка. Писа. Все Так, ребятки, на самом деле вкусная столовка в этом моду есть вот орешник. Вот ага. она вот, вот, видите. Сходим. Хорошо, спасибо. Спасибо. Какой компетент, какая едовая. Короче, мы приехали. Все классно, круто, хорошо. Надо быстренько показать. Мы сами не видели, я останавливалась здесь как на первом этаже. Ну, ванная, душевая, туалет все прекрасно, круто. Телек, шкафчик, потом все раскидаем. Холодильник маленький, но у нас почти еды с собой не вы. Кондиционер. Ну да, там горы прям. Ой, у нас такой балкон, мы снежный, да, с соседями. Там вот горы красота. Красотища. Ну, идем, все, мы доехали. Сева, тыра. Круто. Охренеть. Смотрите, там по-моему прям вот гора. Прям гора. Да, здравствуйте. А мы сейчас быстро всем пишем, что мы живы, здоровы, все хорошо. Быстренько. И, и выдвигаемся, да, выдвигаемся на море. Ну что ж, а мы конечно. Живое. Рыба. Да карпа, по-моему. Ага. Мы только что закинули все, все в душ сходили, все вещи сбросили. вышли, идем сейчас первый раз на море. Фурсия, как Лисо обозрения, да, видишь, Покушать мы не идем, да? Нет. Ну. Такие лопухи, такие вообще. малыш. Ну, да. Сейчас будет первый куб. Чтобы вы понимали, мы находимся на улице Бирюзовой. Но ну, это по, по да. колесу, я думаю, уже понятно. Это почти центр. Это пальма прям. Хочу а что, звеный растет такой? Не знаю. Как там будет? Минут 5? мы гуляем. Ну, Ну, Мы потом погуляем. Мы сейчас прям целенаправленно идем прямо. Был... О, я уже вижу. Ну да, мы пришли. Быстро, быстро. быстро. Панамка с авокадо. По-моему, я тут зависит. Ну, и потом Но все это пройдем. Это ведь не настоящая, да? Ох, как классно. не настоящая бабочка. Вот он запах моря. Вот про этот запах я тебе говорила. Очки. Чувствуешь? Да. Вот этот запах моря. Смотри. Пойдем да. Вот Ты чувствуешь? Водой просто пахнет. С солью пахнет. Пойдем, выйдем посмотреть. Где набережная, как спуститься? So, вот набережная. Ну, я имею в виду к Дальше. Водя. Вот сюда Васильский приходил, показывал, что он до этого места шел. Вот здесь вот. Запах соли. Йода прям нос, прям. О, я не знаю. все вот на море. Можно сюда, можно сюда. Знаешь, что у меня? ех ты с ты ни хрена себе. Ну вот вопрос, либо мы идем туда, либо мы идем Мне вообще не верится, что я здесь. нет, просто сколько мы шли две минуты где-то но ну, если ой, прям... прям идем если прям целенаправленно идти минуты прям просто идти гораздо эпичнее смотрится когда ты не используя смотришь на это все вообще прямо вот здесь вот куда -то. Мне пофиг уже, я сейчас просто готов туда задорнуть и все. Мой первый раз в жизни. Ой, она прохладненькая. Да. Вода прозрачная, вообще непривычная суши. А тут такое тепленькое. Это а ты ты была Поэтому я говорю, потому что больно. На просто Ой, да. она Ну как она? Прям Навина. вообще соленый. Ой. Ой, тут уже глубоко, охренеть! Заныривай! А? Я смотрю за ними. Мне не надо, я не Давай, давай, брал, уж, и нормально было. Раз, два, три, опа! Я кусал, я не какая-то девушка, кто Давай. Такой. А, ну, давай. Очень кайфово, особенно в первый раз. Прям. Я думала, что вода будет потеплее, но все равно очень приятно, очень классно. Вода прям я соскучилась по этим ощущениям. Круто. Есть местами, где-то холодно, где тепло, да. Реально холодно. А там она Да, я слава. Как тебе не знаю по-моему реально да. она реально прям походу или мне просто так кажется либо реально легче плавать конечно легче Фух. смотри так сейчас на парашютики летать скоро угу. классно Легче намного плавать, а? Легче плавать, А там теплее, скажи. Глаза под водой открывать. очень нормально. Вот пресс не открываешь, тебе прям хреново. А здесь нормально. Да, это круто. Ой, Прикольно. Сейчас они в воду типа, да, бахнут? Сейчас посмотрим. Я думаю, что они Да, мы скупнулись и решили просто прогуляться немного. Один Зашли... из самых дорогих отелей, кстати. Здесь. Зашли в один магаз. Mm -hmm. Типа футболки там продают шмотки. Футболки 2000, одна. Но они футболки прикольные, блин. Жалко, что 2000. За косарь бы взял, 2000 уже okay. было дорого. Зашли еще в магазин игрушек. А Сашка вам присмотрела себе этот авокадо. Нет, я не хочу авокадо говорю. Я хочу есть спирт, а я Короче, зашли выборы просто. просто Идешь глаза нахрен разбегаются. Кафешка на кафешке. Прям. Везде пиво, шашлык, шаурма, пицца, какие-то, ну прям вообще. Суши роллы. Суши роллы. Лизии вот номер один. Вообще, хотите, конечно. Видеть, кстати, вот мы вот. сейчас. Вот мы сейчас решили прогуляться просто, чтобы пройти какую-то акклиматизацию, так скажем, да. Посмотреть просто что-то, за кафешки, не кафешки. И попозже, возможно, сегодня сходим, что-нибудь закажем, поедим. Конечно. А пока что вот мы идем. Прямо. Я надеюсь, что нас будет слышно. Конечно. Но не факт, что мы в солюненькой водичке камеру покупаем. Все нормально. Ну да, вот здесь вот бы вообще прикольно сняли бы, да, номерочек? Вот прям ну, на... Линия, ты, на верхушечке, вот прям вот там вот. Прикинь вот там и выходишь с утра кофе попить какой нибудь Ну тут тысяч пять за сутки шеи и больше. Вот шашлык с свининой шеей в основном везде 160 рублей. Это уже шестая кафешка, где именно свинина 160. ауты <laughs> Я предлагаю, можно было бы где-нибудь сесть, перекусить, если ты хочешь. Давай. Надо определиться. Ты тут в любое место иди. Все по 30. Прикинь братан. А по пошли, дадим чузу, потом все по 30. Все? Интересно. По 30. Все по 30, серьезно. Ну, Максим, ты тревог, тебе красиво. Ага, здрасте. здрасте. Ну, так ничего, ну, Максим, татуировок наберем, вот этих. Ну, На, это несчастно, это капец. маслом. С новым. Деревянные. Решили взять две банданы себе. Да. себя? Да. Мне просто да, потому, что... Да. да, черный с красным. Давай. Прекрасно. Сто рублей, все счастье. Спросил у вас, вам соус. Нужно что-то, все шлыпу, соус, лаваш. Белый лаваш, красный да соус. можно тоненький, пожалуйста. Тоненький лаваш, белый-красный, белый, красный. белый там, чеснок и укроп, А в красном тоже зелень. Давайте белый-красный. Давай. Один белый соус и тоненький да. лаваш. Одного хватит вам? Да. Спасибо. Попробуйте, такая классная хрень. В общем, мы заказали, взяли себе два пива, 300 грамм шашлыка и вот эту штуку. Картошка, они типа как чипсы, прям натуральные. Солененькие. Еще лаваш и соус. Такое. Сейчас сидим и дальше пойдем. Хочется банданы нормально. И придется вырезать это все. Много, кстати, мяса, реально много. Мне кажется, да, это тоже не 300 грамм. Что это такое? Я не знаю, как объяснить, просто это шашлык. Вот, вот, покажи, вот да. Такая фигня, там что-то написано. Массаж, он по номерам телефона, можно, мне кажется, ориентироваться. Тут туалет. И вот, вот эта вот штука. Сейчас попробуем, конечно, на вкус, но пока на вид, но ну, это явно не 300 грамм. Это не реклама, это просто очень вкусное мясо, относительно недорогое. 140 рублей за 100 грамм. Вышло у нас это все на 850 рублей. Ой, смотри, как они еще позаботились. Они лавашек нарезали. можно было кушать и Ну-ка давай соус. Майонезный. Да. Ну что? Майонезный? Вкусно. Он с паприкой. Укропчик, чесночок, Прям остренько. Пробуем. Классно, нарезано маленькими кусочками. Соус вкусный, мне понравилось. Суховато, но нормально. Вкусно. Первый наш завтрак. Урин прям Давай чесночный. Прям чесночный. Вообще не суховато. Ну, может быть, это я крайне люблю. Но вкусно. Ака Лазаревская нас встречает очень классно. Вкусный вообще. О. Дешевле, чем вот то, что мы проходили все. Да. Быстро, 15 минут мы предл... приходили Самый дорогой там был 180, потом дальше. Я, я имею в виду от колеса обозрения. Вот тут колеса обозрения 180 рублей за 100 грамм шеи. Потом дальше 160. И вот здесь вот 140. Мне кажется, туда дальше пройдешь, вообще за сотку возьмешь. В меру со специями, в меру Прям вообще тупчик. Я прям удивлена. Но здесь меня что-то готовить. Вот прям вообще. с первого раза попали, советую. А поели? Вот, а сейчас прям соверш... объелись. Вообще объелись. Решили сейчас купнуться. Здесь побольше, да, места? На посадку, свободного, ребят. где можно 8, 8, 8, разложиться. Горку, машинку катамараны забронировали на поставку. По чтобы 9 мест, ребят, продаем. кита. китовую команду продолжаем набирать. 400 рублей вместо. У меня как-то потеплее, да, чем там было. Там просто из земли бьет вода и это. Волны ну прям такие, охренеть. Очень некомфортно без шрус. Мне надо прям вот место для старта. Мы, кстати, на удивление почему-то пока не очень сильно боимся и спокойно оставляем весь, да? На удивление, говорит, на, так, наверное, не надо делать. Голубая вода, прям видишь, да? да, Кайфово, кайфово. Море правда спокойное вообще в упущении. Народу много. На всех на пляжах много. А я Нравится? первый день. Завещай, ты перенед ⁇ шь. ты Ух ты! Ничего себе! Далеко уплыл! Следующий раз, когда пойдем купаться еще раз, надо обязательно зайти... Ай, купить аквашузы. Не, без аквашуз прям вообще хреново. Здесь вот только прям берега, мелкие камни. Вот подальше вроде большие. Фу. Больно. Да. Надо Пойдем. Пойдем. Мы заплатили за квартиру, сходили, вот. И я вот, когда мы уходили первый раз отсюда, я не видел то, что у нас в... сказать? Пальма? Да, в огороде пальмы, блин, растут. А в огороде. В огороде. Это реки? Очень удобно. Вон там даже видно наш номер. Гостиница? наш не видно, но на и мы... и мы в парке. Это центральный парк или что? Это? Ну да, по-моему. Охренеть. Какие там пальмы растут, смотри. Бауба торчат из земли, блин. Нет, это прикольно, то, что мы прям в центре. И никуда идти не надо, и пляжек, и все. Мы на работе что-то разговаривали. Что такое? Цикады, наверное. Что? Цикады. Орел. Чуть это такое. Это типа кузнечиков, либо это птички. Ну короче, мы разговаривали на работе, вот. Зачем так близко к морю, а как же погулять? Вот, гуляем. Хозяйка у нас классная, не устала. Повторяю, что я в принципе готов написать в комментарий номер телефона. Ты слышишь меня? Вот только вот это, я только делай, это хочу. Делай, только вот делай это. Делай вот это. Делай делай более разгром. Разгром. Ты понимаешь, чувствуешь ответственность, да? Что я ругаться буду, если не выиграши? С первого раза попаду, ты Да. И нормально, и все. И все, игрушки не да, блин, а -а -а. Косой! Косой! Я, это говорить. довольно таки неплохо. Почему Там попытики, да? Ну, Пупытики, На, давай, буду сын попытать. С первого раза я сказал. Что... Бери любой? Мороженое. Бери. Да. Слово, кстати, реально, мы сыну брали попытать, он стоит 250 рублей тут за 200 вышел. Вы ручки, а попробовать? А, Ой, надо тр... Тр... на фоне сочи. А вы любите, что-то идет. Я Я вижу, что всех нет, всех, Куда, давай ее. Не нет, спасибо, спасибо. Ой, как это... <с <с Короче, идем. Да, Нас тут. окружили, в браз. Все такие навязчивые, прям говорит, русский менталитет, он прям виден, слышен. Тут идем такие, прям вообще не превыше, что вот, вот это растет рядом с тобой, это вообще. Смотри, прям вообще, фотки мне спаливать, блять, фотки мне с Что? А, фотка-то? Не... Ой, какие, смотри. Может, не сегодня только фокус? Не да знаю, не, как не, делать что такое? Это прям цветок, да, настоящий? Это? Настоящий? Это прям цветок А что это такое? А ч, что за дерево? С по-любому что-то растет да? рассмотрим. Вообще. Очень душно, я бы ветер. Да. Можем двинуться на пляж, в принципе. Можно. Какой-то солки-парк есть. Это вот со всех всех несофик. Ага. Так, много и вообще просто реально а вон кстати карты есть спереди эти деревья смотри фиолетовые они естественные. как будто сгорели просто да так отличается все зеленый и фиолетовый ну, большой кстати ложка угу. прям Пляж. крокодиловая ферма не прикольно когда все рядышком можно везде по походить погулять 150 раз угу. Вышел из дома, две минуты прошел, все. Ты в центре событий просто. Не надо никуда ехать, идти, париться, жариться на солнышке, туда-обратно. Вышел, ты уже там, где тебе нужно. Реклама такая прозвучала. GTA, ¿sí? да столько всего всякой всячины. У тебя просто на каждом шагу раз разнообразные виды товаров. У тебя просто глаза разбегаются. Здесь где-то, где блин, я не знаю. На одном шаге продают шашлык, на втором тебе втюхивают билеты, в третьем ты идешь в тир, в четвертом ты покупаешь вон, футболки, всякие печеньки, и вот все, вот все в одном месте. Вот Плюс к этому все, вот эта вот такая атмосфера, какие-то необычные пальмы и растения, просто хренеть. такие деревья у нас есть, но здесь какие-то тоже, как у нас деревья, но только они какие-то... Более вытянуто их небо, что ли? Как будто, да? Ну, как будто как бы у них это... У ве, веток, это... да, вот так вот. В сторону, а здесь они как-то к вверху растут, чисто. Мне кажется, это какие-то плодоносные это эти это деревья. Да, не помню, что это. Типа какие-то манго, вот, хрен знает. Кто? Это <laughs> манго, пускай будет. Есть манго, блин. Кокоса. Латаревское. Большой, высок, а? колесо обозрения. Но вот оно вот оно Саша маленькая, а, а вот колесо. Вот Саша, а вот колесо. Оно одно из самых больших, по-моему, на Черноморском побережье. знаю, у нас такое чувство. Мы сегодня приехали во сколько в 8 часов утра. И вот с 8 до 12. Сейчас сколько времени час ну, плюс-минус. Да, на только... стол. Так, время медленно идет, потому что много разных новых мест. И из-за этого места время так долго тянется. Будет. У меня пальма потерлась Не я, пальма. Пальма меня. Ты Кто-то резко сорулил. Ты поворотник в ключах хотя бы. Начинает пахнуть. Прям с всем смешанным. И морем, и шелком и специями, и бухлом, и всем. Ой, как беленько, Смотри, как красиво. Рола. Вообще прикольно. Жалко, что ты ролла не ешь. Сходи, там красиво. Прям в уголку сесть, прикольно. Фоток можно сделать классно. Вот здесь вот тоже, смотри. Пошли сюда. Зароливай. Вообще. Время плюс-минус час. Блин, я бы по солнцам нахрен не сидела, конечно. Почему? И что, мы, у нас из башка... Так мы не будем сидеть под солнцем. разгорать же будем. Пошли купим аквашузы, и с где-то не продаются. Да. Сейчас мы пройдемся и смотрим. Мы опять на пляже, в деле гораздо приятнее. Да. Что, холодное, говоришь? Ну, как-то неприятно. Ну, да. Но, ребят, уж перегрели. Ну, достали. Парашютисты, надеваем железь, ребят, полетели. Парашютисты, надеваем железь, на каплику инструктора И без обуви, да, без не поднимаем. Мы хотим сейчас ходить спросить, почем там банан. Может быть покататься сегодня? Не знаю, посмотрим. Че, как? такая жара и ты прям учинаешься прикольно достаточно сорину кайфово вообще решил сплавать чуть подальше на берег. Вашузок все равно очень плохо плавать. Неудобно плавать мне в водах. Вашузок. Почему? Не знаю, как, как будто тормозят. Иди за вещами. скупнулся немного. Она сейчас только что ходила, узнавала а, прогулки на Бананах. Типа, чепачем 400 рублей. В принципе, не так дорого. Возможно, чуть попозже мы тоже поедем кататься на банане. Примерно 10 минут по времени это занимает. Уплываешь. Да, тут вперед Далеко. Вот так, в принципе, проходит процесс загрузки людей. За -за ножка, ножка, ножка. Теперь здесь привязывается катер на тросы, по вот тросу, и буксируется просто вот эта резиновая штука вперед. Сейчас дернет, кажется. Оп. О, попёрли. Смотри, вот насколько это выгодно. время, вот одна полная посадка, это 4800 рублей. Ну и пока здесь это уже раз в то есть 1015 Зарели, что-то я думаю, ходить. Да? Фигаси, как быстро они полетели. Наверное, очень прикольно, я бы сгоняла бы еще раз, когда полны были. Чтобы прям попрыгнуть. Да? они полетели. Ну, вдоль берега, я не хочу. Можешь кукурузу? Кукурузка, <связать> горяченькая, кожила. Можешь курс? Кипяточек. Горяченькая куру. Ты зачем на меня положил, чтобы у меня свет остался а от. То... Да ничего, ты думаешь за пять минут, что ли? Конечно. Сашка там, нашла там, медузу.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 Сопливен такая. Мы начали прибыль, за 400 рублей. без переворотов с на дализоне. Зажигаем. 500 рублей миска. Что стало? ты нашла? О, О, большая вот какая. это только что купили билеты на банан, дали нам вот такие вот штуки вот, и сказали, как будут запуститься, короче нас позовут, там пока все перекурим. 400 рублей к участию а минут 20 вл. примерно кататься они у... уезжают куда-то туда Верно. слишком Верно. далеко Ой, короче нет? сейчас Верно. сейчас короче все будем оценивать Верно. и показывать надеюсь мы не слетим сельских <свят> бананов мы попросились назад типа сесть но она сказала там места просто как успеете так забьете